Симптоматично, что именно китайские коммунисты стали сейчас по сути единственной палочкой-выручалочкой и глобального финансового капитализма. Китай сохраняет жесткую систему валютного контроля, позволяющую держать неконвертируемый юань на заниженном, как считают те же американцы, уровне и осуществлять кредитную накачку экономики, не опасаясь утечки капитала. А главное – осуществлять масштабные государственные инвестиции в проекты развития – промышленность, энергетика, переброска рек – На такого рода вещи, а также на строительство предприятий промышленных, ушла основная часть китайских инвестиций. То, о чем люди думают с ужасом, это где рынки для мной созданных предприятий. Их нет. То есть разговоры о том, что китайцы дико развили внутренний рынок и за счет этого обеспечили себе столь необходимый им рост, компенсируя падение экспорта, эти разговоры наивны. Если у вас средняя зарплата 100 долларов, а подавляющая часть не получает и 30, то даже если увеличить доход вдвое, пусть втрое, он все равно не купит, например, автомобиль. В Китае те, кто покупает автомобили, это либо те, кто сам продает что-то в США, либо те, кто работает на тех, кто продает в США, либо же те, кто получает кредиты от китайского правительства от денег, заработанных от проданного ранее в США. В Китае, между прочим, колоссальная норма сбережений, поскольку пенсионной системы нет и вообще социальная структура не развита. Для того, чтобы китайцы начали покупать, они должны прекратить сберегать и начать брать кредиты. Это, извините, вторая культурная революция. Доллары попадают в Китай. Китай должен бы доллары все стерилизовать, то есть скупать по фиксированному курсу, выпуская против них свою национальную валюту, юани, соответственно, производя себе инфляцию. А инфляция Китаю не нужна. Поэтому Китай эти деньги не стерилизует, а утилизирует. Он покупает на эти доллары американские казначейские бумаги. То есть отправляет эти деньги назад в Америку. Федеральный резерв мог бы взять, просто напечатать деньги и купить на них облигации федерального правительства. Это была бы монетизация долга. Да? А он делает это через прокладку. Он это отдает финансовому сектору покупает у них плохие долги или дает им кредиты. Они с этим бегут в Китай, инвестируют. В Китай присылает эти деньги обратно и покупает облигации. Соответственно, федеральное правительство США может выпускать еще больше облигаций на рынок и финансировать свой возрастающий дефицит. Пару войн, налоговые льготы, там, программы бесплатных лекарств для пенсионеров и так далее за счет вот этого возрастающего дефицита китайцы деньги пришлют. Такое небо голубое, мы не сторонники разборья. На задину не нужен нос. Ему покажешь, где мы распределили сеню штабом. Лап тобуде вот туда, лап тобуде вот туда, лап тобуде Китайцы, например, безусловно, те самые жадины. Именно жадность заставляет их заботиться о своих огромных долларовых резервах. Но именно поэтому не надо китайцам показывать медный грош. У нас был вице-президент Чейни, который сказал бывшему министру финансов, что президент Рейган доказал, дефицит не важен. Но он забыл добавить, не важен, пока китайцы покупают ваш долг. Если они прекратят, а они все время этим озабочены, они интервьюировали меня несколько раз и определенно весьма беспокоятся о том, сколько они потеряют, если упадет доллар, или подскочат ставки по долговым бумагам, которыми они владеют. Так что это проблема, с которой они рано или поздно могут что-нибудь сделать. Но ставить успех или крах системы в зависимости от настроения китайского правительства Плохая идея. И это вызывает неуверенность. Несколько лет назад я публиковал в журнале Фочин истории про Скупердяйск и Разгильдяйск. Люди часто относятся к экономике легкомысленно. Я подумал, что было бы забавно это проиллюстрировать рассказом о двух островках, на которых люди придерживаются противоположного образа жизни. Общий смысл таков. Если у тебя много собственности, остров в данном случае, ты можешь ее распродавать в обмен на еду и прочие нужные вещи. И делать это довольно долго. Но когда вся собственность распродана, тебе придется работать вдвое больше, чтобы не просто себя прокормить, но и расплатиться с долгами. Краткосрочные действия имеют длительные последствия, о которых люди не задумываются. Китай получил возможность создать крупнейшую производящую экономику в мире. Финансовые воротилы нарастили свое номинальное богатство, однако Америка лишилась рабочих мест. Вместо этого она получила возможность субсидировать потребление и имитировать полезную трудовую деятельность за счет неимоверного раздувания финансового рынка. Доля ВВП США от мирового составляет около 20%. При этом доля США в мировом потреблении – 40%.